Привет, с вами Артем и сразу к делу. Недавно я вернулся из почты, откуда мне пришла вот такая вот посылочка от китайского магазина Gearbest, и которую мне, кстати, заслали из... Азербайджана. Китайский магазин, который шлет по ссылке из Азербайджана, это немножко странно, конечно, но сейчас не об этом. Кто не в курсе, Гербест это что-то вроде Алиэкспресса или Алиэкспресс это что-то вроде Гербеста. Короче говоря, это интернет-магазин, предлагающий, как и ровным счетом Али, точно такие же классные ништяки, но по ценам, которые могут быть на определенные товары чуточку ниже. Параллельно вскрывая эту самую упаковку вот таким вот перочинным, камуфляжным, в камуфляже ножиком, я буду рассказывать как я вообще докатился до такой жизни. История началась с того момента, как наступил Новый год, точнее, было наступление этих самых новогодних праздников, каникулы, прочего-прочего. И значит, мне приходит письмо на почту, где мне пишут: Слушай, Артемчик, давай-ка мы зашлем тебе различных товаров на энную сумму, ты их сам выберешь. Потом мы тебе это все завезем абсолютно бесплатно, ты это распакуешь, нас прорекламируешь. Ссылочки в описании оставишь. В общем, как-то ты любишь делать что-нибудь еще: какой-нибудь другой. Другую рекламку сервиса запихнешь, а это все тебе останется просто так на халяву. Все в шоколаде и всем хорошо. Я говорю, окей, хорошо, без проблем, засылайте. Я не люблю, конечно, хвастаться, но я такой человек, который... Не, который любит потешить не только себя, любимого, естественно, но и своих родных и близких. Поэтому я так уж подумал, что будет рациональнее сделать, заказать каких-нибудь штук и подарков не только себе, но и, соответственно, своей семье и своему любимому человеку. Вот такая вот глубокая мысль в этом ролике проследуется, поэтому делайте так же. Делайте, как Артем согнулся. Продолжаем бороться. Откладываем в сторону. Больше ничего нет. Для 10-го айфона пришел достаточно красивый чехол силиконовый от фирмы Bazeus, но цепляет он своим внешним видом, а именно вставками, которые расположены в верхней и нижней частях данного аксессуара. Силиконовый кейс для iPhone 5, 5S и SE, который оснащен узором либо же рисунком с бабочками. Подойдет девочкам и в принципе он смотрится довольно нежно, сам принт выполнен качественно. Впрочем, так же, как и принт с пончиками на чехле для iPhone 6+, Plus. изначально этот чехол предназначался для iPhone 6, но, видимо, ребят что-то перепутали, но ничего страшного. И небольшой пластиковый кейс для iPhone 6 6s в цвете Rose Gold. Очень классно смотрится, на самом деле, брал не себя, еще своим родным и близким в подарке, поэтому круто же. Теперь посмотрим с вами на более интересные аксессуары. И первым у нас идет вот такая вот штучка, похожая на пудру, опять же, от фирмы Bazeus. Это что-то вроде, опять же, клепа, который хранит в себе Lightning шнур. То есть он туда зацеплен, все хорошо. И эта самая конструкция, она очень удобная, поскольку вы никогда не сможете потерять свой лайтнинг кабель. Он будет у вас постоянно с вами. Но конструкция настолько дешевая, настолько она непрактичная, что, ну, можно найти варианты, которые будут в несколько раз лучше. Но сам по себе Lightning кабель очень и очень добротный. У него такое необычное сплетение, которое не используется в оригинальных вариантах. Поэтому вероятность того, что он порвется, практически стремится к нулю. И, кстати, кабель на 120 метров на 2 ампера рассчитан. Вообще классная штучка. Ну вот, да, за исключением вот этой вот пластиковой фиговины, вот этого вот блиндажа, все остальное... Ну, просто идеально, классненько. Под Новый год хотел себя порадовать тем, что, ну, или хотя бы после Нового года, как ребята с Гербеста успеют это все дело прислать, колонка, которая будет светиться. Ну, или хотя бы чем-то подобным, вроде ночника, вроде издают музыку. И в итоге мне прислали вот такую вот еще колоночку. Я думаю, окей, надо попробовать заказать, чем черт не шутит. Качество звука, опять же, здесь приемлемое для прослушивания. Все хорошо, есть басы, биты, это все прекрасно слушается. Но больше всего порадовал или даже удивил, рассмешил тот факт, то, что это колонка с элементом old school Либо же привет таким себе из 2007 Потому что активируется она при помощи ползунка on-off И тем более, что мы можем хотеть от колонки В принципе, за довольно смешные деньги Я точно уверен, что про эту штуку Вы когда-нибудь или что-нибудь хотя бы слышали Шапка да, на первый взгляд может показаться обычная шапка, но шапка-то не простая, а с Bluetooth опять же, гарнитурой. И знаете, она довольно теплая, она приятная на ощупь, приятно ощущается на голове и так далее и тому подобное. Серьезно, несмотря на то, что это шапка с гарнитурой, с Bluetooth, вот этими всеми делами, то, что качество звука, опять же, среднее. Я реально был удивлен, что китайцы могут делать нормальные колонки за минимальные деньги, нормальные какие-то гарнитуры. Можно слушать музыку, не только разговаривать с человеком по телефону, но, кстати, качество оставляет желать лучшего, потому что чувствуется, как будто ты на громкой связи разговариваешь. Хотя горит это все дело вот здесь, вот, например, очень красиво. То есть, вот такие вот синенькие огоньки у нас здесь мигают. Но, тем не менее, это не уровень брать и обмазываться, как я люблю говорить. А вот последний гаджет, который является своеобразной вишенкой на торте, вот я его более вам чем рекомендую. Просто потому что... Это классный девайс, это классный аксессуар, который, не могу сказать, что вам принесет колоссальное удовольствие, но первое время вот такие прям вау впечатления, если вы до этого никогда не пробовали беспроводную зарядку, это точно. В комплекте у вас идет вот такая, или же вот так вот перевернем, док-станция, небольшая батареечка, которая подсоединяется через Lightning разъем к вашему устройству, и опять же шнур с USB на micro USB. Вы вставляете вот этот вот самый небольшой элемент, либо же конструкцию, ваше устройство, начиная с iPhone 5, и после этого закрывайте все это дело чехлом, в комплекте, например, шел толстый, довольно прочный силиконовый кейс, который мне, кстати, понравился, но, к сожалению, он пришел для iPhone 6, что было печально, у меня iPhone лично не взорвался, я эта штука пользовался на протяжении недели, да, грелась, да, iPhone нагревался, но каких-то последствий не было, и это радует. Весь вектор товаров из данного обзора вы можете заказать по ссылочкам из описания к этому видео, поэтому переходите Покупайте и радуйтесь жизни Совсем скоро увидимся До новых встреч, до новых, пока!